Давайте, мразицы, идите. Что, Что, попались, блядь, да? Тюрьма. Все, мы откроем, блядь. Как же да заходите. мы произойти, нас не могли словить около 20 лет. Кто-то меня бьет. Давайте, идите. Мразище. Крути, упадите с Хотя бы какие наши камеры, скажи. Тебе третья, а тебе вторая. Ах. Блин. Ой. Какая команда хотя бы будет? Ой! Ой, хотя бы посплю. Прием. Погнали все блюдки! Что, блядь, ты? Блядь, блядь. блядь! Давайте. Шахту идем. Какая Что? шахта, дебил? Поняли? Поняли? Поняли? Все, Сука, шах. Ай, лестница, нога. Дело. Вот это. Да. Это, ну, это Заходите. Шахта. Все. Ну, хоть что-то. Ладно, давай копать. Кстати, я же нашел кирку. Можно будет потом сбежать отсюда. Хорошо. Понял. Ладно, давай добывать. Ой, конечно, как, как ты. О, как раз. И столько на деревянно. Давайте, походите. Давайте. Ой, Едешь жрать. Мистер, мистер офицер, ничего, что у вас есть оружие, вы можете в нас стрелять, Ой, Ладно, а что, по Мама, камерам? Ай. Ай. Ай! Ай, бля! Звантик! Что ты меня бьешь? Босс, бегите! Да ходите ай! Ладно, что, в камеру. Отбой! Отбой. Слышь? Кто? Беги с ко мне, беги ко мне. Заставь блоками. Ставь, ставь ставь. Короче, у меня есть деньги, я нашел там челика Может быть, он что-нибудь за деньги продаст нам. Давай посмотрим. Вот этот рядом с лестницей? Да, да, да. Да, он вправду за деньги может... Блазки, я может увидела, о можно через окно сбежать. Нет, через окно это не вариант. Через, через окно это не вариант. Сейчас я накуплю всякого... Давай лавочка. я проверю, открывается ли оно? Да, это... оно открывается. Да? Нет, в любом да. случае мы сбежим через низ. В любом, случае, в, любом случае, в любом случае, А почему? Потому что так надо, Все. Сейчас начинаем. Короче, все, это побег, это побег, вам пизда, вам пизда. Это все, это все побег. Э, нет, я, я ничего не брал. Это все он, это все Вилкус, это он дал мне эту пушку, это он стрелял по вам. Я здесь не виновен, я здесь не виновен. Сбегай. сбегай. Вот. Да, все, я сбежал, наконец-то свобода. Не надо, пожалуйста, не делайте это. Нич... Прошу.